Всем здравствуйте! Наверное, я думаю, что уже наступила настоящая весна. Уже, можно сказать, больше половины апреля прошла. На улице сегодня около 15 градусов тепла. Ночью было похолодание где-то до плюс двух. Но по интернету смотрим погоду, что дальнейших таких низких перепадов температуры не будет. Где-то будет ночью 5-8 тепла. Вот так уложены виноградные лозы. Я их уже обработал медным купоросом. Это есть видео, если кто желает, может посмотреть. Вот так шины связаны. Сейчас буду развязывать. Вот. Смотрим, уже какие большие почки. Если сейчас не подвяжу, то эти почки потом будут обламываться. В этом году я виноградных лоз поставлял на кустах больше, чем положено. Многие говорят, по 4 лозы нет. Я сделал вывод, что по 4 лучше не оставлять. Оставлять лучше побольше. Выломать я всегда успею. А когда их нечего выламывать, то это очень бедственно. Вот здесь я уже подвязал. Давайте посмотрим, как я сделал подвязку. Здесь я поставлял на кустах по 5-8 по лос. И видим, какая подвязка. Перекрыто все. Лишние зеленые побеги буду потом выламывать. Сильные буду оставлять, а славы буду выламывать. Тут три сорта у меня посажено. И на каждом виноградном кусте я оставлял от 5 до 8 рукавов. Вот какое переплетение. В этом году я сделал вот такую двухплоскостную шпалеру. Видео выложу, как я ее делал. Очень удобно. Итак, приступаем к подвязке виноградных рукавов. Спираем мы их аккуратно раскладываем, чтобы почки не повредились в необходимом направлении. И делаем вот так, подворачивая вот, вокруг проволоки. Здесь аккуратно смотрим, чтобы не повредить почки. И конец на проволоку так завязываю и достаточно. Всё, проволока -то. очень удобная и быстро. Все, вот так одна лоза это положено. Теперь со следующего куста ложу на эту сторону тоже. Вот, как видим. Вот эта проволока. Можется вот сюда. Видим вот этот. Беру рукав виноградный. И его на эту сторону я ложу. Тоже так же самое закрепляю вначале здесь. Вокруг проволочки делаю два мотка. Ниткой я так подмотал. И потом завязываю вокруг данного виноградного побега. И ввожу данный виноградный рукав вокруг этой проволоки. Чтобы не повредить почки, внимательно смотрим и аккуратно заворачиваем. Почки должны смотреть не вовнутрь проволоки, а наружу. Так стараться обворачивать, чтобы почка не смотрела вовнутрь проволоки, а наружу от проволоки. Все, обвернул И конец. Тут у меня проволока есть. И конец я просто проволокой это прихватываешь все вот почки они как раз с наружной стороны идут удобно хорошо все вот эта плоскость меня вся закрыта теперь иду правее эту правую сторону тоже беру вот маленький рукава этому кусу конечно три года но в прошлом году все мне пришлось делать обмоложение потому что Мышки там постарались, все погрызли и пришлось снизу выводить новые уркова. И в конце проволочку берем. Прихватываем и все. Порочки должны выглядеть наружу от проволоки. Здесь видим пространство свободное. Тут беру с этого виноградного куста лозу и пускаю сюда, на эту сторону. И она запомнит вот это пустое пространство, которое здесь есть. Здесь не все почки могут дать хорошие побеги, хорошее развитие, поэтому начинаю где-то тоже вот с этого места, чтобы потом, если что, оставить хорошие почки, которые будут дальше хорошо развиваться. Тоже обожжу вокруг проволоки. Все вот так. И конец привязываю. Вот этот ряд полностью у меня закрытый. Теперь приступаем к закрытию другого ряда, так как у меня на две плоскости здесь и второй ряд я также буду ложить на эту проволоку каждый может укладывать так, как ему нравится, как ему будет казаться лучше никто же себе не хочет хуже делать все, закрепил конец и так же само. еще вот эти рукава тоже сюда ложу ложу сюда вот этот рукав Обворачиваю ее аккуратно вокруг проволоки. С появлением зеленки буду здесь оставлять промежутки, как положено, где-то около 10 сантиметров друг от друга. Все, виноградная полера заполнена в двух плоскостях. Вот так выглядит раскладка рукавов с двух виноградных кустов. Но это моя раскладка, каждый раскладывает так, как он считает нужным. С вами был канал Делаем Сами.